Как применять мазь стефалин На сайте steflin.com у нас есть очень много видео и описания, как применять мазь. Также к мазе прилагается детальная инструкция о ее применении. Но если у вас возникли вопросы или какие-то сомнения, и вы не знаете мазать вам или делать перерыв, или какие-то у вас возникли неприятные ощущения, вы можете позвонить и проконсультироваться по поводу дальнейшего применения мази. Для того, чтобы консультация была эффективная, мы советуем делать фотографии, до применения мази и в процессе для того, чтобы понять, как происходит процесс удаления и дать вам лучший совет, как действовать, чтобы процесс весь дошел до конца и был максимально эффективен.